данное видео создано в исключительно ознакомительных целях и ни в коем случае не повторяйте этого дома так как это опасно всем привет проводим эксперименты с детектом дымом под сити пока здесь взрываем батарейки и картонным мечом с ней здесь миллион подписчиков в кофе кофе будут пить мм ну ладно в детектор дыма будет выбрасывать бутылки начнем эксперимент а мне не больно. Нет, смотрите, например, пух и все. Воруют. Ничего не воруют. Ай. Ой, я теперь я больно и даже поломается. Нее детектор дыма, ты треснул от гадности. Я больше не буду. Начнем два эксперимента. Достать мой картонный мечом. Это картонный меч. Не больно, не больно, не больно. Начнем три эксперимента. Она будет выбросать бутылки. Она будет выбросывать такую бутылочку, что то не гадость. Ни над Дауа. Фу, а как воняет, так как беет. А детектор дыма как выжил? Я сейчас реанимирую. Эй, слышал, на вчера канале поделками сделайте мой клон. Ага. Ничего скажешь. Последний эксперимент. Я тут-то мне полезю. Детектор дыма. Там 5000 евро. Где? Где? Где? Где? Где? Я всю достану ай. Пойдем посмотрим ты где детектор дыма. Моего тут нету, я знаю, где он, ребята, он по трубе соседним сбежал, ну что, ребята, я побежал спасать детектор дыма, а если хотите увидеть продолжение, тогда жмите лайк, и как только мы наберем 100 тысяч лайков, выйдет следующая часть.